Здравствуйте! Сегодня 9 октября 2019 года. Для лучшей перезимовки виноградных кустов необходимо сделать подкормку калийно-фосфорными удобрениями. Я буду использовать быстро удобрение. Называется монокалифосфат. Давайте мы поближе глянем, что это за удобрение. Оно быстро растворяется. фосфат. Фосфорное удобрение 50% и три 33%. Вот такой цвет этого удобрения. Белоснежный цвет. На внекорневую подкормку по листьям увеличим дозу этого удобрения, чем под корень. Заводом производителям сказано, что 5-10 грамм добавляем на 1 литр воды. Вот такого удобрения. Я сюда засыпал 70 грамм на 10 литров воды. Перемешал это все И теперь буду выливать в емкость. Это опрыскиватель. На улице 10 градусов тепла. Воду я взял теплую. Чтобы не сильно было холодная вода, потому что удобрение в холодной воде хуже растворяется. Все, залил эту воду в емкость. Закрываю крышкой. Одеваю ранец на плечи и пошел подкармливать виноградные кусты по листу. Включаем и пошли работать. Все, вот так идет подкормочка эта. Здесь на моем винограднике на это время выглядит хорошо. Зеленые, хотя и температура понижалась до нулевой отметки. Вот так выглядят у меня виноградные кусты. До этого я сделал разряжение кусту. Можно так сказать на 50% удалил побеги, которые отдаленные от головы куста. И теперь мне расход удобрения будет меньше и, соответственно, быстрее будет проходить подкломка виноградных кустов. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.